Это итоги апрельского обновления FNAF. Здесь будут даты предстоящих вещей связанных с серией. Пока не забыл, это видео может быть устаревшим. Пару раз оно менялось или отлаживалось, что уже происходило в этом месяце. Статуэтки Гломрак Фредди и Вани будут доступны 20 мая. FF номер восемь, Гомдроп angel будет доступен 4 мая. FF номер девять, Папет Карвер будет доступен 6 июля. FF номер 10. Френдли Фейс будет доступен 7 сентября. FF номер 11 будет доступен 2 ноября. Вместе с окончательной редакцией файлов Фреддикнов Security Бридж будет доступна в начале 2021 года. Вероятно, это может произойти 18 марта. Четвертый графический роман был раскрыт вместе с датой выхода. 28 декабря этого года. Всем привет, я новостный кадет. приходите, узнавайте свои новости здесь. У меня есть куча новостей за все дни. В принципе этот месяц даже лучше, чем предыдущий март. В любом случае, во-первых, новости Special Delivery, начиная с 1 апреля Люмикс выпустила новый скин для Бонни под названием Бонни из плавленного шоколада в рамках ивента про горячий шоколад. Недели позже был опубликован официальный рендерный на MAT, и почти через неделю стало известно, что новое событие для игры начнется завтра, что является намеком на следующий ивент, в котором упоминается поездка на Гранд Марс 15 апреля. Ивент не будет транслироваться сегодня и скорее всего, будет отложено завтра. Уведомление для нового скина действительно появилось в игре, но оказалось, что это совершенно новый скин для Чики. На следующий день они сделали еще один пост, в котором говорилось, что они все еще сталкиваются с багами и пытались как можно скорее подготовить ивент, чтобы наверстать упущенное. Они будут награждать всех 3D иконками для профиля в виде красной Чики. Как только мероприятие начнется, 3 дня спустя она была добавлена в игру как часть события страшных сказок. пока 2 22 апреля в игру не был добавлен Big Bad Foxy в качестве третьего скина Foxy и второго скина события. И у меня есть дисклеймер для вас. Вы должны быть осторожны при покупке встроенных в приложение покупок или других товаров в магазине Illumix. E Просто говорю вам, основываясь на том, что пострадавшие не смогли купить некоторые вещи у Illumix e и потребовался год, чтобы получить возмещение, включая бум, мы не несем ответственности за любые проблемы, возникшие между вами и компанией Illumix. E Далее книжные новости. 8 апреля было подтверждено, что Ужасы Фазбера номер 11 станет последней книгой, благодаря открытию сборника со всей серии Ужасов Фазбера. Бонусная 12-я книга с историями из предыдущих книг, написанная Кирой Бридрисли, также будет включена в него. Четыре дня спустя мой создатель выпустил иллюстрацию, которую Леди Физзи сделала для обложки Бриакен Квилс Ужасов Фазбера номер 7. После были высказаны предположения о том, почему обложка и название были изменены из Бриакен Квилс на Клиффс после выхода книги. Большинство пришло к выводу, что это произошло из-за того, насколько ужасающая оказалась история Брякинг-Квиллс. Из-за этого все поменяли Из-за того, что эта обложка Брякин Квиллс оказалась более устрашающей Факт в том, что FF номер 7 был самым ужасающим в саге Что приводит к ответственности А вчера некоторые люди раньше получили FF номер 8 Гандроп Предупреждение, спойлер И журнал с Чикой Это разорванная версия классической Чики Которая появляется в вышеупомянутом рассказе Хотя вполне вероятно, что изначально она должна была быть в FFPS И да, эта штука вернулась на следующий день было подтверждено, что книга о том, как рисовать персонажи выйдет 4 января следующего года с участием персонажей из игр, а также книги неправильные. Еще четыре дня спустя были обнаружены названия для второго и третьего рассказов АФФ номер 8 Гандроп Анджел ужасов Азбера. Еще четыре дня спустя был выпущен расширенное цифровое превью Гандроп Анджел. Еще четыре дня спустя канал Scott World, не связанный с моим создателем, загрузил видео под названием Апрельское обновление FNF 2021 Извините, сколько раз я это сказал? Сколько раз я сказал 4 дня спустя. Что ж. Переходим к новостям консольных портов. 5 апреля шла работа над патчем для версии FFPS для PS4, чтобы добавить в игру дополнительную поддержку диподов и исправить ряд багов. 9 дней спустя был выпущен новый тизер для консольного порта UCN, и, похоже, он показывает дату выпуска, 30 апреля. Если вы пропустили новость насчет Security Breach, PlayStation подтвердила, что игра будет выпущена на PS5, PS4 и PK в один день. Другие консоли, на которые будут порты, будут выпущены через три месяца после этого. Новости мерча. 6 апреля стало известно, что мероприятие, на котором Фанка будет продавать особый октябрьский мерч, состоится с 24 по 28 мая. Если вы не поняли, это вымышленный хэллоуинский день Фанка, а не настоящий Хэллоуин. Далее, фильм «Флэв». Съемки начались еще прошлой весной, но мы подтвердили, что наш король Марк Аплай не будет играть никакой роли в фильме. Фильме. Так как он будет сниматься в грядущем сериале по адаптации «На грани сна», он, возможно, появится в качестве камея, «Апрель» выдался очень длинным. Это последнее обновление на сегодняшний день. Вот и все апрельские новости. Увидимся в следующем обновлении. Спасибо за просмотр.